Привет! А сейчас перед нами 5 комплектов радиосистемы с петличками их комплектации. Слева боя WM5, самая недорогая петличка, питается от 2-3 элементов питания. Все остальные петлички питаются от 2А. В комплекте приемник, передатчик, двое наушников, петличка и провод соединения с камерой. Следующая Saramonic WM4C. Набор точно такой же, только нет наушников. А элементы крепежа, крепление на горячий башмак или ремень съемные. И только тут петличка с разъемом Mini XLR. Затем идет Boya WM6, комплект схож с предыдущим, также нет наушников. Но зато есть крутой кейс. Крепление на горячий башмак выполнено в виде металлического переходника с резьбой 1,4 дюйма. Поролоновая защита есть у всех, в том числе и Boya, только я ее куда-то потерял. Также тут есть переходник для XLR микрофонов. Корпуса передающих устройств у всех радиосистем пластиковые, а вот у Saramonic UW-MIG9 металлический. Очень мощно смотрится, невероятное ощущение в руке Только из-за корпуса я бы оценил эту радиосистему как самую дорогую Но это не так А еще дизайн почти один в один с петличками Sony UWP-D11 Что бы это значило? Может быть мы можем купить в 2-3 раза дешевле продукт, как у Sony Только под другим брендом Или просто копирование дизайна Если вы что-то об этом знаете, пишите комментарий А в комплекте почти то же самое что у предыдущей. Все перед вашими глазами. И осталась радиосистема Rod Filmmaker Kit. Единственная из этих систем есть в комплекте меховая ветрозащита и присутствует трехуровневая регулировка усиления сигнала. Ключевым отличием данной системы является передача звука по цифровому каналу со 128 битным шифрованием. На нашем канале есть подробный обзор данной радиосистемы. Ссылка сверху. Детальные характеристики перечислять не буду. Все ссылки на петлички будут в описании. Давайте перейдем к тестам в реальных условиях. Первый тест будет в нашем магазине в Санкт-Петербурге на четвертом этаже в довольно старом здании. Для большей визуализации помех я добавил видеоэффекты. Петлички могут начинать шуметь раньше моих эффектов. Слушайте внимательно, помехи есть очень тихие и незаметные. Давайте протестируем Saramonic в здании. Я сейчас нахожусь на четвертом этаже и постепенно буду спускаться вниз. Итак, перед нами железная дверь. Сейчас я пока прочитаю инструкцию Robiton Master Changer Pro интеллектуальное многофункциональное автоматическое зарядное устройство, заряжающее аккумуляторы нескольких химических систем. Никели кадмиевые, никели металлогидридные и литионные Четвертый этаж начинает спускаться. Master Про поддерживает следующие. Друзья, снизу под видео есть колокольчик. Нажимайте на него сейчас, и вам будут первым прилетать наши тесты на почту. А теперь попробуем провести точно такой же тест, только с от фирмы Раде. Ну я пошел. Идем. Опять перед нами железная дверь. Закрываем иду дальше по коридору. и буду читать дальше эту инструкцию приму а теперь проведем еще такой же тест с петличкой сыромника vm4c перед нами железная дверь открываю далеко уходить наверное, не буду петличка является более бюджетной а сейчас будет Одна из самых недорогих радиопетличек Боя WM-5. Опять идем мы к нашей железной двери. Закрываем. Идем по коридору. И последняя петличка Боя WM-6. Начинаем тестировать. Железная дверь. Выходим в коридор. Идем. Где же наш код, который у нас... Встречает кот, решил уйти. Как вы думаете, стоит разыскать кота? Так, теперь протестируем систему SARMONI UV MIG 9 на открытом воздухе. Я буду отходить постепенно от камеры и пока прочитаю описание данного прибора. Сарамок UV MiG 9 надежный звук вещательного качества: 96-канальный беспроводной микрофон для зеркальных и беззеркальных фото видеокамер Canon, Nikon, Pentax, Panasonic, Sony. С возможностью установки на стандартный горячий башмак. Радиосистема будет полезна при создании трансляций ВКонтакте, на YouTube, ТВ или записи видеороликов. Есть функция приглушения микрофонного входа. Выходная мощность радиочастоты может переключаться между высоким, средним и низким уровнем. Так, друзья, теперь протестируем радиосистему Родд. Я также потихоньку буду отходить. Родд Раблинг, Родд Фильмейкер Кит называется. Сразу скажу, что все радиосистемы идут без ветрозащиты, но я тестирую с ветрозащитой. Которую отдельно приобрел. А AurD ветрозащита идет в комплекте. Так, расскажу, расскажу немного о системе RAD Род Radlink. Представляет собой следующее поколение цифровых беспроводных систем. С помощью цифровой передачи серии второй серии 24 ГГц. 128-битным шифрованием. Так, уровень сигнала тоже до 100 метров поддерживает. Частотный диапазон 35 Гц-22 килогерца Стоит также из приемника передача. А Теперь буду снимать уже на сарамонике VM4C, вернее записывать звук. Более бюджетная такая радиосистема. Что у так, друзья, теперь Боя WM-5. Опять же, тот же самый тест. Я пойду куда подальше и посмотрим, как же он будет звучать. Единственная петличка, которая батареечки 3А питает. Одна из самых бюджетных. И последняя петличка Боя WM-6. Идем опять далеко-далеко в лес. Это уже петличка такого более, так сказать, продвинутого класса. Работает на частотах УКВ от 5,76 до 5,99 МГц. 48 каналов. Дальность на открытой площадке заявлена до 100 метров. Время работы около 6 часов. Рабочая температура... От минус 10 до 50 градусов. Есть дисплей. и Входы, микрофон и наушники. В комплекте также приемник, передатчик, петличка, крепление на камеру также, крепление на ремень поясной. 3,5 мм кабель и XLR кабель. Ну, тоже считается одной таких из недорогих петличек. То есть в данном тесте мы тестируем две такие более дорогие петлички и три более бюджетные, с ценой до 10 тысяч рублей. В таблице я привел метраж, до которого петлички идеально передают звук. После этого расстояния могут появляться мельчайшие шумы и помехи. Теперь я попробую ответить на вопрос, какую радиосистему выбрать. Прежде всего нужно понимать, где и как вы планируете ее использовать. Например, для замены проводной петлички отлично подойдут Боя WM5 и Saramonic WM4C. В данный момент цена на них колеблется в районе 5-7 тысяч рублей. А если у вас есть еще пару тысяч, то возьмите бой WM6. Она может придать вам существенный выигрыш в расстоянии на улице. В случае, если вы занимаетесь профессионально и планируете использовать на разных расстояниях, обратите внимание, народ Filmmaker кит и Saramonic UW-MIG-9. Отнеситесь более внимательно к выбору радиопетлички и взвешивайте все заранее, ведь какой-то ненужный шум или прерывание сигнала может существенно подпортить вам репутацию, а второй дубль не всегда есть возможность сделать. И теперь самое главное, если мы вам помогли, подписываемся, оцениваем палец вверх. Если видео было бесполезное, палец вниз. Все вопросы пишите в комментариях, приходите в нашем магазине в Москве и Санкт-Петербурге, тестируйте, хотя все тесты мы уже провели за вас. Всем пока!